Я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, Проактив. Я говорю, что я говорю. Я говорю, что я кажу, я я кажу, я кажу, Субтитры Когда я гау, где? Когда я гау, I just want you. You're all you. I just you. Я как-то так ловил. Повчь. Ты, я как-то так ловил. Благодарил, как-то Все, какие Нет. Nee. Okay. Я как-то Я то Все, как Я то Я то Я то О! Хотела бы я... Хотела бы И катяк. И И И катяк. И катяк. И катяк. И катяк. И катяк. И Look at Пью, все пью, Ты что? Ты